привет ребята добро пожаловать на канал это уже 55 день по эксперименту где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов сегодня в видео мы с вами разберем новый проект на койне листе беконами посмотрим сколько на всем этом можно заработать также покажу монету в которую сегодня буду инвестировать поэтому смотрите видео внимательно будет много полезной информации первым делом сразу хочу сказать если кто-то не понимает что такое все как на это можно заработать то переходите в плейлист ICO на канале и полностью смотрите эти видеоролики я уже показал как и где принимаю участие, как инвестирую и как фиксирую свою прибыль, поэтому было бы ваше желание в этом всем разобраться но перед этим всем я вам просто покажу статистику по ICO на окон листе все ICO у нас выходили в основном положительные, вот два ICO, которые у нас только находятся в минусе, но Algorand я уверен, то что скоро уже выйдет в плюс ну вот это, ну понятно, было как бы вроде как с камина, я заходил лично в ICO Infinity, здесь у нас 300% и попал в ICO Mino протокол здесь у нас 1660% ICO Solana дала своим держателям больше 70 тысяч процентов то же самое по монете flow file coin короче просто бешеные иксы я также думаю, то, что еще не R протокол полностью себя не оказал, поэтому, возможно, мы увидим также дальнейшие X. Но сегодня не об этом. Сегодня у нас новый проект, на котором, возможно, мы сможем также заработать. Потому что я заходил в ICO MINA протокол, инвестировал всего лишь 300 долларов, а забрал больше 4000 долларов. Поэтому, ребят, я, конечно, ни в коем случае никого не призываю, ни финансовая рекомендация, но как бы заходить в ICO как по мне нужно, потому что эта тема рано или поздно уйдет, и таких вот иксов уже не получится так быстро заработать. В общем, давайте разбираться. Регистрация на это ICO кроется 12 октября в 3 часа утра по московскому времени, если вам простым языком объяснить по этому проекту вот смотрите, вы когда пользуетесь своим мобильным телефоном, вы даже не задумываетесь как вы делаете фотографии, как вы слушаете музыку, как вы можете звонить это уже все-таки, знаете, стандартные вещи так вот, когда новички приходят в криптовалюту они сталкиваются с большинством кошельков, каких-то блокчейнов, это все такое мутное, непонятное, ты даже не знаешь как подключить свой кошелек к какому-то там децентрализированному приложению, так вот именно этот проект решает вот эти вот все вопросы. Я, конечно, мог бы рассказывать вам кучу непонятных терминов, но не уверен, что вам это будет интересно, поэтому обратим внимание на ключевые моменты. Для вас важно заработать точно так же, как и для меня. Здесь есть три ключевых момента. Первое это мультичейн. Вот смотрите, когда ты переводишь, к примеру, с ERC20 сети, к примеру, на сеть Строна, ты опять же эти токены не можешь перевести. И если ты сделаешь такой перевод, ты просто потеряешь свои деньги. Так вот, новички, которые приходят в криптовалюту, многие этого не понимают, поэтому теряют свои деньги. Здесь решается вот эта вот проблема. То, что у нас появляется мультичейн, и они хотят так сделать, чтобы вы уже даже не думали, что это вообще мультичейн, и даже не дурили себе этим голову. Следующий момент, это будущее без газа, когда ты делаешь какие-то переводы, ты платишь комиссию за газ. Так вот, они хотят избежать вот этого вот всего, и сделать так, чтобы этой самой комиссии уже не было. Ну и третье, то, что если вы хотите добавить какие-то, не знаю, новшества в свое приложение, вы можете с легкостью, вот как конструктор, все это сделать. Теперь давайте перейдем к самому интересному, для участия доступно две опции, цена на первой опции 2, 25 центов на второй опции 15 центов. Первая опция пройдет 14 октября в 20:00 по московскому времени, вторая опция пройдет 15 октября уже в 2 часа утра по московскому времени. supply на первой опции 4 процента, это 40 миллионов токенов. supply на второй опции это 1 процент, 10 миллионов токенов. Минимально можно заинвестировать инвестировать 100, максимально 1000 долларов. Если в прошлых целах нам давали 500, максимум занести, не знаю почему они именно в этом проекте дали тысячу заносить, ну не знаю, посмотрим. В общем, если каждый будет Будет заходить тысячу долларов, то есть максимальной локацией, то получится, что на первой опции хватит на 10 тысяч человек. Вот так вот. Если у нас на токен сейлы приходит по 500-600 тысяч человек, то всего лишь 10 тысяч удается купить. На второй опции хватит всего лишь на полторы тысячи человек. Это довольно такие смешные цифры. Я бы, конечно, был бы рад, если бы я попал вот в это вот ICO. Но у нас также, ребята, есть еще одно ICO параллельно на листе. Я лично вот в это хотел бы, наверное, больше попасть, потому что игровая тематика у нас сейчас все больше прокачивается. И, как по мне, Здесь немножко условия все-таки получше. Плюс это игровой такой токен. Я думаю, будет намного лучше попасть. Но также и хотелось бы в этом тоже принять участие. Потому что вот я залетел в Affinity, как я вам уже рассказывал. Это 300% к инвестициям. Опять же, мина протокол это процентов. Если я сейчас захожу в IPO, там доходность примерно 20-30%. То на кон листе доходность меня вполне себе устраивает. Теперь давайте посмотрим на локап и релиз монет. Первая опция у нас будет трехмесячный линейный релиз монет, начиная с 23 ноября во второй опции нам 10 процентов монет сразу же дадут уже 23 ноября После у нас 6 месяцев клип, и после уже 6-месячный линейный лок монет. Это, как бы, знаете, здесь есть и плюсы, и минусы в каждой опции. Если у нас здесь 25 центов, да, понятно, ну так себе, здесь уже 15 немного повыднее. Но опять же, здесь нам за 3 месяца дают все монеты, а здесь уже придется аж в 2022 только полностью все зафиксироваться. Но вот смотрите, как по SEO Infinity было. Первый месяц нам дали такое количество монет, что я просто их продал, да, и по сути уже покрыл все свои инвестиции. Здесь, возможно, будет. Также я ни в коем случае вас не призываю сюда инвестировать. Я лично буду заходить в две опции. Я уже прошел регистрацию. Кстати, ответы на тест при регистрации вы сможете найти уже в телеграм-канале. Здесь информация появляется оперативно, как только токен сейл появляется вообще на листе, Поэтому тоже переходите в Telegram и подписывайтесь. По инвесторам есть такой интересный момент: то, что в этот проект инвестировал Binance, Coinbase, Huawei механизм капитал если этот токен будут листить на этих вот крупных биржах то я уверен будут ребята неплохие эксы с этого проекта если в марте 2021 года обрабатывалось 210 тысяч транзакций то уже в сентябре 2021 года прошло 8,2 миллиона транзакций это говорит о том то что этот проект уже на самом деле где-то применяется и этим проектом уже много людей пользуются бика это собственный токен блокчейна беконами которые используются для оплаты управления и снижения комиссий есть несколько вариантов хранения этих самых монет вы можете быть но добираться делегаторами, либо ликвид провайдерами. Благодаря этому вы можете принимать участие в управлении над этим самым проектом. Следующий важный момент – это экономика. Всего будет 1 миллиард монет, 22% монет у нас идут на команду, 38% идут на комьюнити, на паблик сейл, то есть на нас идет 5%, приват сейл – 12%, стратегический раунд – 6,3%, на некое казначейство 10 – 10% и на ранних инвесторов – 6%. Но меня больше интересует информация, когда эти ребята начнут получать уже свои токены. Ранние инвесторы получат свои первые токены только спустя 9 месяцев. Такая же ситуация у ребят со стратегического раунда. Privat sell у нас 10% монет получают на ТГЕ, 6 месяцев локап период. И линейный вестинг монет уже в течение 24 месяцев. Что-то похоже на вторую опцию. Команда у нас 12-месячный клиф. Некое казначейство 10% монет на ТГЕ, 12-месячный локап. И потом линейный вестинг 24 месяца точно так же как и на приватселе. Комьюнити некие вознаграждения с половиной процентов монет на ТГЕ и после уже линейный анлок монет в течение 47 месяцев. Здесь у нас находится больше всего монет, это, наверное, самое страшное такое, что может быть. Но, ну, во всяком случае, ребят, даже если вот посчитать, какое количество монет у нас сразу войдет в рынок, то здесь капитализация получается около 10-50 миллионов. Это не такая большая капитализация по сравнению с проектами, которые выходили на окон листе, поэтому, я думаю, вполне можно будет получить иксы. Во всяком случае, я буду принимать участие в этом проекте. Кто не рискует, то, не пьет шампанского ты никогда не знаешь какой проект даст хорошие иксы но если есть возможность как-то поучаствовать если выпадет хорошая очередь то конечно же буду залетать буду заходить на максимальную локацию потому что вот проекты на кон -листе, как я вам показал все выходят с неплохими иксами кто-то показывает конечно небольшую доходность но во всяком случае это больше чем на том самом IPO. по команде что-то сказать не могу это ребята все индусы как бы особо доверие какого-то не возникают но посмотрим что они вообще сделали по Твиттеру у нас twitter создан 2019 года Года, и уже почти 24 тысячи читателей. В Телеграме у нас 12 с половиной почти тысячи читателей. Все вроде смотрится как неплохо, что по самому проекту, что по идее, что по опциям. Это, ребят, не финансовая рекомендация. Всегда думайте своей головой, но я думаю, если есть такая возможность как-то приумножить свои деньги, нужно ну, не упускать такую возможность. Теперь давайте покажу монету, в которую сегодня буду инвестировать. На самом деле сложно каждый день выбирать монету и сегодня я не нашел ничего такого интересного, ничего мне в глаза не бросилось и я решил добавиться в те монеты, которые у меня уже есть. Йота смотрится довольно-таки неплохо. 100% находится в циркуляции. По капитализации мы в 2018 году видели намного ее выше. Поэтому вполне реально, что в этом году мы сможем увидеть точно такое же движение. Следующая монета, которая смотрится интересно, это монета Compound. Находится как будто вот в таком вот длительном боковике, после которого будет хороший выход наверх. Но сегодня мы, наверное, с вами добавим монету Litecoin. Смотрится она интересна именно к биткоину. Вы просто посмотрите. Она просто сейчас. Сейчас лежит на дне эта монета. Поэтому я считаю, нужно ее добавить в свой портфель. Нужно больше, чем на 25 долларов, потому что рано или поздно будет такой вот выход. Также смотрится еще, ребята, очень интересно монета Ripple. По отношению к битко, она, конечно, не находится на дне, но рядом с одном. Плюс, если мы с вами обратим внимание уже на график к доллару, то этот вот импульс до 3 долларов у нас ребята был как раз таки в декабре 2017 года сейчас у нас октябрь, а Ripple обычно стреляет один из последних, поэтому я могу предположить, что у нас будет перехай полет примерно на 5 долларов уже вот скорое время, поэтому эту монету мы возможно также добавим в свой портфель больше чем на 25 долларов, но во всяком случае я даже на Ripple участвовал вот в этом вот движении, покупал Ripple еще по 19, по 20 центов и вышел я ребята примерно по 70 центов, вот в в этом вот месте, это в 2017-18 годах. Сейчас я его покупал опять же по 23 цента, еще примерно вот в этом месте, вот в этом месте я его покупал, пока накапливаю Ripple, буду ждать и фиксироваться уже буду выше 2 долларов. Выше 2 долларов зафиксирую на основном портфеле, ну и на других портфелях уже буду фиксироваться вот здесь вот по дороге. По Litecoin все смотрится очень забавно, особенно к биткоину, вы видите, как он он рано или поздно будет вылет от уровня поддержки и хорошее движение вверх. К доллару, конечно, конечно, Лайткоин так хорошо не смотрится Но если мы возьмем с вами вот это вот движение Которое у нас было в 2017 году Возможно такое движение может повториться Я такого не отрицаю Конечно такого же сильного движения я не жду Но как минимум Давайте вам нарисую эту зону Вот в эту вот зону по фибоначчу я его жду Примерно по 600 долларов Если даже мы дойдем до этих отметок Так это уже ребята получится плюс 300% Грубо говоря к нашим вложениям 250 Выглядит неплохо Лайткоин такая довольно таки старая монета Поэтому будем ждать по ней роста И сегодня добавим на 25 долларов в свой портфель Первую часть лайткоина мы покупали на бирже Binance Вторую часть лайткоина мы купим уже на бирже Crypto.com Это я делаю для диверсификации Если даже биржу Binance у меня заблокируют У меня хотя бы останутся какие-то предложения на Crypto.com И всегда я, ребята, так в своей жизни поступаю Что-то держу в наличке, что-то я держу вот и в криптовалюте Что-то держу вообще на фонде, в IPO Поэтому я вам советую точно так же делать Всего мы заинвестировали 1370 5 долларов, в плюсе пока вот получается Примерно на 90 долларов Полный список моих монет вы сможете Найти в телеграм канале, а так ребята Пока все выглядит неплохо, зеленый фон Блин, все время путаю руку Вот у нас зеленый фон по портфелю Будем смотреть, что получится. Цель моя, как бы, скоро уже выполнится. 55-й день. Блин, довольно-таки сложно записывать. Чтобы вы понимали, это видео, я вот вам сейчас покажу, записываю уже, вот, 1 час 17. Вы его посмотрели буквально тут за 10 минут, а я сижу целый час записываю, вот, буквально 10 минут, чтобы вы увидели все вот в таком вот максимально сокращенном виде и максимально понятном. Поэтому, ребят, лайки, комментарии, кто хочет меня поддержать. Если кто-то также хочет поддержать, переворачивайте экраны и с другой стороны также ставьте лайк, отдельный респект таким ребятам. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита и всем пока.